Еще раз представлюсь, меня зовут Андрей Бутин и в таком видео формате нашей встречи мы с тобой поговорим о конкретных твоих шагах, о конкретном алгоритме действия для того, чтобы построить правильный и успешный бизнес в компании LR. Здесь в LR у нас есть два вида дохода. Первый вид это быстрые небольшие деньги, это продажи, то есть любой человек может здесь и сейчас заработать денег. Это вы берете продукцию по оптовой цене, продаете ее уже по цене клиента по каталогу. И второй вид дохода, о котором мы как раз здесь и будем с вами говорить, это тот доход, который обеспечит вам высокий доход. Сегодня здесь, в Украине, уже люди зарабатывают 50-300 тысяч гривен в месяц. И это тот доход... Которые вам позволят получить ваш автомобиль от компании Также такие доходы позволят вам получить поездки за границу за счет компании Это как раз и создание большого дохода и создание пассивного дохода И построение карьеры в крупной международной компании И для того, чтобы построить успешную карьеру, необходимо понимать конкретные ваши шаги То есть пошаговый план план действий, то есть пошаговый алгоритм действий. И как раз об этих шагах, об этом алгоритме действий мы и будем с вами говорить здесь, на этой встрече. Для того, чтобы построить бизнес и большую потребительскую сеть, за которую нам будут платить, платить проценты пожизненно, необходимо понимать, что делать, необходимо понимать, какие системные вещи делать. И наша задача научиться этому алгоритму действия самому лично, потом передать эти знания и навыки уже дальше, уже своим партнерам. И чем больше у вас таких партнеров, которые делают такие системные вещи, тем стабильный и большой у вас создается крепкий товарооборот. И практически здесь границ нет. И конкретно в этом видео мы с вами поговорим о том, как создать правильную и большую сеть. Через какие вам надо будет проходить шаги, через какие шаги они создаются. И после этого видео я лично в этом на 100%. Даже нет, на 200% уверен, где у вас уже будет четкое, ясное понимание в целом всей картины, что делать и как строить и как развивать этот бизнес в партнерстве с компанией ЛР. И первый шаг, это конечно регистрация, регистрация в компании LR И научиться делать личный товарооборот ежемесячно, стабильный и постоянный. И это 250 баллов. И если перевести на гривну, это получается в районе 5000 гривен. Из чего складывается этот товарооборот? Товарооборот складывается, это ваша часть из личного потребления продуктов для себя и своей семьи. Так как у нас в компании LR огромный ассортимент продуктов. Это линия здоровья, это линия погоды за собой, это зубные пасты, крема, парфюмерия, косметика, бьюты, гаджеты, это и спортивное питание, это и продукты для восстановления здоровья и улучшения самочувствия и так далее. Более 800 набивания продуктов то есть все эти продукты мы покупаем для себя лично и своей семьи, то есть становимся сами потребителями потому что все эти продукты мы и так до ЛР тратим свои деньги но уже в других магазинах и наша задача попросту поменять магазин на магазин ЛР пользоваться более качественными продуктами с пометкой сделано в Германии из натуральных компонентов и это еще за это нам еще платить деньги и поэтому, с чего складывается наше первое правило, это 250 баллов. Это личное потребление, плюс у вас, возможно, будут клиенты, и плюс вы можете рассказывать об этих продуктах другим людям вокруг вас. И у вас будут новые продажи, у вас будут постоянные клиенты, и благодаря которым вы будете брать эти заказы на свой личный партнерский номер со скидкой 28%, и тем самым создается этот товарооборот в 250 баллов. Кто-то создает товарооборот просто из личного потребления, кто-то потребление плюс продажи. И здесь уже на ваш выбор. Но здесь очень главное понимать, что большой бизнес начинается именно с этого личного маленького товарооборота. То есть это фундамент, самый важный фундамент, самый важный кирпичик в вашем бизнесе. И здесь первое в нашем алгоритме – это 250 баллов вашего личного товарооборота ежемесячно. Второй шаг. Когда мы с вами сделали товарооборот, попробовали продукту, лично убедились в его качестве, то в следующий шаг – рассказать большому количеству людей, узнать о возможности ЛР, рассказать о продукте, о возможности заработка и о других вещах. И кому, конечно, мы пойдем в первую очередь? И, конечно, мы пойдем к своему близкому окружению, близким, друзьям, знакомым. И здесь, на этом этапе, я, наверное, должен вам был рассказать, как большинство предпринимателей, средствового бизнеса строят свой бизнес, свои команды. Это написать список знакомых, кем когда вы учились, ходили в садик, работали и так далее. Ребята, стоп! Вы что, серьезно? 21 век нам на дворе. Если вам начинают рассказывать, что написав список, раздав каталоги пачками, звонить всем подряд из газеты, кто ищет работы, обклеивать объявлениями, подъезды и так далее, бегите, такие горе-предприниматели, быстрее, люди застряли в той старой школе МЛМ, да, это работало тогда, и им просто их лидеры не объяснили, и не показали новые инструменты, которые позволяют нам доносить нашу информацию только заинтересованным людям, которые сами заинтересовались в нашем продукте, или им интересен на сам бизнес-процесс. И мы создали пошаговый курс «Свободный МЛМ виртуальными настами». Шаг за шагом, по принципу, повторяя за мной, вы настраиваете себе такого себе виртуального помощника, который, настроив его, вы будете, будет вам проводить на консультацию только уже заинтересованных в вашем предложении или в вашем продукте людей. И отсеивать тех, кому вообще это не интересно. Каждый день вы будете получать 5-10 заявок на консультацию. И после проведения консультации, и как правило, у вас появляется три категории людей. Первое, это, это как вы. Хотят зарабатывать деньги, серьезно и профессионально. Вторая категория – это те, кого заинтересовали наши продукты, компания LR. Их не интересует бизнес. Они хотят просто быть потребителями или покупать лично через вас. Либо они откроют свой партнерский номер уже через вас и будут потребителями уже для себя лично, и покупать качественные продукты со скидкой для себя. Для, и для нас это тоже очень хорошо, так как мы получаем процент от их покупок. И, конечно, будут люди, которые просто будут вам говорить «нет». Люди э, будут всегда сомневаться, смотреть, присматриваться и так далее. Будет всегда такая группа людей в таком подвешенном состоянии. И нет, не да. Это абсолютно нормально. И в курсе «Свободный MLM. Виртуальный наставники мы показываем и учим, как из таких людей... Перевести из состояния «да» или «нет» и «может быть» в клиентов или в партнеров. И благодаря нашим инструментам вы становитесь таким себе м -м, хозяином карусели. В парке аттракционов, где человек купил билетик покататься на карусели, и где только два выхода – или стать вашим партнером или клиентом, или сойти с этой карусели. И при этом, что все это происходит на полном автомате через интернет. А там большое количество людей, которые стоят в очереди, чтобы покататься на вашей карусели. И доступ к этим инструментам и к другим вы получаете, когда становитесь партнером в нашей команде. Если человек подключается на продукт, он подключается в специальный чат в Телеграме по продукту, где он получает все новости по продукту, отзывы, получает дополнительную консультацию, получает дополнительную информацию о продукте по продукту. Чтобы человек понимал и знал, для чего и чем они могут ему помочь. И конечно, если человек сказал нет, это его просто не интересует, то у нас не стоит задача его уговорить, затаскивать или. Прыгать вокруг него там с бусами или с бубном. Не в этом состоянии состоит этот бизнес. Пускай человек думает, пускай созревает. Это его выбор. Наша задача показать ему эту возможность, дать ту полезную информацию и пускать сам принимает решение, надо это ему или нет. И мы благодаря нашим инструментам будем иногда в автоматическом режиме. напоминать на показывать давать полезную информацию, что и как происходит в нашем бизнесе. Мы здесь не занимаемся, чтобы уговаривать людей и убеждать. И так далее. И хорошо разобрались, кто-то заинтересовался продуктом, кто-то нет или да, но еще думает И пускай себе думает. Мы же пришли строить бизнес, зарабатывать деньги. И вот как раз нас интересует наша первая группа людей, которая заинтересовалась нашим предложением. Они также хотят научиться зарабатывать. Что мы делаем дальше? Мы обучаем по нашим инструментам, как запускать нового партнера в бизнес по шагу, шаг за шагом. Обучаем тем шагам, по которым вы прошли перед тем, как попасть сюда и увидеть этот видео встречу. И вот таким образом человек, который заинтересовался именно бизнес-возможностью, он сразу попадает в такую себе среду бизнес-партнеров. То есть в тех людей, которые уже здесь развиваются, зарабатывают в этом бизнесе и добились хороших результатов. То есть в обучающую среду мы человека подключаем к системе обучения. У нас есть система чатов, еженедельный вебинар, мастер-классы. И это только от нашей команды. Также есть обучение от самой компании LR. Это большие огромные мероприятия. И когда человек погрузивший в эту среду, у него просто нет другого выхода, как расти в этом бизнесе и преуспевать. И дальше, вы уже сами выбираете свой метод. Как работать? Онлайн, офлайн. То есть те методы работы, которые именно ближе к вам. И уже здесь начинается работа на холодном рынке. Либо через интернет, либо интернет в живую, в живом общении. Есть еще много систем, методик. Тоже в нашей команде. Все это у нас прописано. Вы выбираете тот метод, который именно вам всего интересен. И почему так? Просто кому-то ближе это и хорошо умеет. Например, работать через интернет. Кто-то любит работать вживую. Кому-то интересен метод работать через этот классный продукт. Кто-то через видеоматериалы. Дальше вы уже сами выбираете и выбирайте, есть с чего у нас выбор? Это около 19 методов работы, где каждый партнер в нашей команде с вами поддерживает своей методики. И следующая ваша задача, это просто не выдумывая велосипед, а уже точно по такому алгоритму, по этим шагам погружать уже ваших новых партнеров. И где это происходит? На полном автомате. Вы только задаете вектор направления, где уже ваши партнеры подключают уже своих партнеров по такому же алгоритму действия. Это просто нескончаемое действие. И поток новых партнеров или клиентов в ваш бизнес, в вашу команду. В предыдущем видео мы уже с вами разобрали, сколько у вас будет партнеров, если вы сможете хотя бы пяти людям помочь в этом бизнесе. И в этом целом есть четкий и понятный алгоритм действий. И у вас появится новый партнер, вы снова и снова запускаете человека по всему этому алгоритму. И благодаря нашим инструментам, все это происходит на полном автоматическом режиме. Вы только... С нашей помощью и вы настроите себе такого виртуального помощника, где он уже сам будет для вас фильтровать, как сериасита, только заинтересованных в вашем предложениях людей. Вы выводите их к вам на консультацию, где уже человек получит всю полезную информацию о вашем предложении и уже принял решение, где ему интересен продукт или ваш бизнес-предложение. И ваша задача останется только его подключить по своей партнерской номеру уже в вашу команду, где вы уже не тратите уйма времени и сил на тех людей, кому это просто не интересно. И в конце этой нашей с вами встречи хочу вам дать три важных совета. Совет номер один. Не изобретайте велосипед. Есть четкие прописанные шаги, есть четкий алгоритм 10 который точно вам даст результат. Если вы как можно точнее следуете системе, следуйте всем этим шагам, тогда у вас очень сильно сокращается время к вашим мечтам, к вашим целям. И здесь очень важно просто не изобретать велосипед. И относитесь к этому бизнесу как к новой профессии. Так как это и есть практически ваша новая профессия, которую вам просто надо изучить. И наберитесь терпения для того, чтобы наработать навыки и следуйте уже наработанными навыками нашей системе. Второе. Здесь очень важно. И самый главный секрет этого бизнеса, это не в том, чтобы с каждым человеком как-то особенно и очень хитро поговорить и донести ему вашу информацию и здесь не стоит, не стоит у нас задача чтобы затягивать сюда людей или их уговаривать, потому что если человек сам не захочет изменить свою жизнь, вы просто ничего не сможете сделать и есть даже люди, которые стартуют в бизнес они ничего не хотят делать а ищут какую-то там волшебную кнопку, таблетку вы их просто не сможете смотивировать это просто Бесполезно. И людей вообще бесполезно чем-то мотивировать, толкать людей к чему-то бесполезно. Бесполезно уговаривать людей на встречи, бесполезно тянуть за собой, это как, знаете, как чемодан без ручки. Они просто будут вам мешать двигаться быстрее к вашим целям, к вашим мечтам. И секрет в этом бизнесе очень прост. Все лишь три слова, которые я для себя лично выбрал. И доношу их своим партнерам. Это звучит так. Да, нет. Следующий. Вот эти три простых слова помогают мне не останавливаться. помогать только тем, кто сам действительно этого хочет, достичь своих целей и меч. Главный секрет в том, чтобы не мотивировать, а путем перебора большого количества людей найти именно тех заинтересованных и которые хотят поменять свою жизнь в лучшую сторону. И мы как раз и работаем с теми людьми, которые хотят лично сами изменить свою жизнь, хотят действовать, не бояться перемен. И наша задача просто их научить этим шагам. И тогда у нас создается команда из потребителей. И работа под счетным алгоритмом, и путем перебора большого количества людей, путем профессиональных навыков, которые вы со временем овладеете. И третий навык. Просто не останавливайте. Большие действия, и тем больше у вас будет получаться. И путем перебора большого количества людей вы найдете тех, кому та же, как и вы, хотят изменить свою жизнь. Наши инструменты в этом вам помогут достичь своих мечт и своих целей. И вот такой четкий и понятный алгоритм действий. Ниже под этим видео можете оставить заявку на консультацию, нажав на кнопку «Консультация». Также ниже вы можете заглянуть, с какими инструментами вы будете работать и строить свой прибыльный бизнес в компании LR. Я записал небольшой ролик, экскурсию по работе с этим инструментом в свободном LR виртуальном наставнике. Итак. Делайте свой выбор и до встречи!